Одноклубники, всех приветствуем На отправке у нас очередные посылки Заказы отправляются Лобовые стекла, отбойники Различная мелочевка По комплектующим Все уезжает почтой России Почта до нового года вам всем доставит Она очень старается Отправлений у нас немало Заказы принимаем на сайте books.club.ru Либо в нашей группе ВКонтакте Мотобуксировщики Железная собака. А вас с наступающим Новым Годом. Оставайтесь с нами. Спасибо за просмотр. Пока.